Совсем о другом разговор был о том, насколько совместима Россия с, с такой открытой общественной дискуссией. Ну, и если совсем уточнять, насколько совместима Россия, вот ее в ее нынешнем виде с гласностью, вот, используя там Горбачевское слово, и вообще вот с возможностью людей открыто высказывать свое мнение, ну, то, о чем писал Хабермас. Я отстаивал тезис, ну, мы перед этим с Александром встретились, поговорили, я отстаивал тезис, согласно которому абсолютно открытая, ну, поскольку это возможно, вообще, в принципе, с технической точки зрения, дискуссия в России, и так, чтобы эта дискуссия мог, имела какое-то влияние на, на общественную жизнь, на политическое устройство, она, в общем, рано или поздно приведет к тому, что Россия в ее нынешнем виде, она исчезнет. На этом пространстве появится некоторое другое государство, скорее всего, рост государств, и между ними появятся какие-то новые взаимоотношения, о которых мы сейчас можем только догадываться. Этот мой, это мое мнение, оно было основано, ну, во-первых, на большом на чтении книг. Мне очень нравится... Стивен Коткин, если знаете, недавно вышла его книга о предотвращенном, как это называется, что-то о предотвращенном Армагеддоне, это большой автор, и известный, и важный, и суть его, он потом пытается объяснить, почему развалился Советский Союз, потому что с технической точки зрения, с точки зрения цифр, это была в самом деле мощная страна, у нее была огромная мобилизированная армия, у нее... У, России, у Советского Союза была мощная пропаганда. В самом деле интересная, глубокая, которая могла промыть человеку голову, ну, в общем, не оставив там ничего лишнего, ну, с ее точки зрения. Да, это государство у него было, оно находилось в выгодном положении с экономической точки зрения, потому что в этот момент, ну, там, не знаю, весь, 19, весь 20 век зависимость, нашей вообще человеческой цивилизации вот сырья, она все растет, а Россия это просто бесконечный склад сырья, здесь у нас есть нефть, здесь у нас есть газ. Соответственно, Советский Союз был богат вне зависимости от того, насколько он был отсталым. И тем не менее это государство развалилось. Оно распалось, на карте появилось 15 новых стран, о которых раньше, ну в общем, никто ничего толком не слышал. Вот буквально позавчера мне попала в руки книга Андреаса Кеплера это такой венский австрийский исследователь, первый человек, который написал историю Украины. И первые две страницы в этой книге посвящены тому, что, в общем, никто не знает, что такое Украина. То есть если вы будете на немецком языке искать литературу, что такое украинцы и Украина, то вы найдете ближайшее вот, описание, ну, что-нибудь похожее на украинцев на этой территории, это примерно 16 век. В XVI веке какой-то там немецкий путешественник ехал по этим степям э, и что-то там описал. Все, с тех пор пустота и потом появляется работа Андреяса Кеплера. Да, это вот как бы э, э, это очень такой интересный опыт. Да, то же самое касается и страны Беларусь. Я там регулярно бываю, почти живу там. Вот, никто не знает, никто не в курсе, что такое Беларусь, кто это. Вот. Ну и а? Ну а что это? Вот интересное мнение. В общем, как бы там куча вариантов того, что это такое, да, потому что... Вот, а, а там же и другие страны есть, например, страна Туркмения. Что такое Туркмен? Ну, тоже непонятно. В общем, вот, и Стивен Коткин связывает появление этих стран абсолютно неожиданное с его точки зрения. да. И, кстати, есть довольно много свидетельств о том, что все сообщество экспертов по России, по Советскому Союзу в 91 году оно было в шоке. Да, оно не представляло что эта страна, во-первых, распалась, а во-вторых, она не представляла, кто эти люди. Да, появляется посольство Узбекистана. что такое Узбекистан? И чем Узбекистан отличается от, Каза от Казахстана? Там есть разница или ее нет? Да? Так вот, этот внезапный взрыв Коткин связывает с тем, что появилась гласность. С тем, что людям дали возможность начать диалог. Они начали разговаривать. А, и а, вот это было, с его точки зрения, ну просто какая-то, в общем, очень, очень неразумный ход, который привел к, привел к катастрофе. А, примерно схожую точку зрения я вот тоже относительно недавно вычитал у Ричарда Пайпса, если знаете, то у Рейгана а, был такой известный специалист, он относится к консерваторам, к ястребам, Вот, ну, то есть очень неприятный агрессивный человек, ну, с точки зрения, вот он описывает... А, он ссылается на, из, на, одно, на один из диалогов, который ему передал какой-то там сотрудник дипмиссии -дип с Андроповым. И Андропов до, соответственно, Горбачева, он был против э, какой бы то ни был открытой дискуссии в Советском Союзе и объяснял он это очень просто. Э, я в курсе, сколько зла мы принесли народам, которые обитают на этом пространстве. Поэтому, если эти народы, вот сейчас, только вот первый шаг, когда они начинают говорить, они говорят о обычных, общих для всех проблемах, ну, там, дороги, образование, там, отопление. Вот я приехал сейчас к себе, у меня воду отключили, вот я тоже хочу об этом поговорить. Ну, в общем, вот как бы такие нормальные вещи. Но это как бы вот это, это верхний слой, да, вершина айсберга. Когда, если люди почувствуют, что об этом можно говорить,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 будет выглядеть вполне себе достойно. То есть, если при, при, при немцы для себя откроют еще и Чувашию, вот, то им будет там с кем разговаривать. А, а, тот факт, что... А, так вот, и а, еще, еще, одно, еще один пример. Тут так мне сильно повезло. У меня случилось интервью со Станиславом Станиславовичем Шушкевичем. Если вы не знаете, это один из участников а, Беловежской пущи. А, Станислав Станиславович любезно согласился поболтать в течение часа. Это было для интервью на одном Минском радио. И он очень интересно рассказал, как, каким образом к нему... Он это часто эту историю рассказывает. Вот, как бы, это одна из, там, как бы, там, может быть, сотой версия, но тем не менее я это перескажу. Когда он приглашал Ельцина и Кравчука для того, чтобы вот, в Беловежскую пущу, он не думал о независимости. Он думал о том, что мы будем решать вполне себе практические экономические вопросы. Да, у них там как раз была какая-то задолженность по энергоносителям, и, соответственно, они должны были договориться с Лениным. Кравчук прилетел туда тоже для того, чтобы просто поговорить об экономике. Да, там у украинцев тоже были проблемы. Они начинают разговор. Через два часа разговора а, а, Бурбулис, ну, известный, говорит, да-да, а, давайте… Он произносит там знаменитую фразу, давайте решим, что, в общем, Советского Союза больше нет. Первый, кто говорит «да», это Сушкевич. Да, я хочу независимую Беларусь. Я его спросил, а, как бы, а почему? <laughs> И там как бы, получается, что в общем -то, его отец был репрессирован, как, потому что его отец, тоже Станислав Шушкевич, был репрессирован в качестве национального белорусского поэта. А в Беларуси есть такая очень э, печальная дата в 1937 году, где-то осенью, извиняюсь, не помню точную цифру, в каком из, именно из осенних месяцев, была, это, это называется «Ночь расстрелянных поэтов», когда советская власть ну, в 1929 в м годах, они вот начали пугаться, что белорусский национализм и, белорус, и белорусы слишком сильно хотят быть независимыми, и когда вот за одну ночь были расстреляны по списку практически все молодые поэты. Вот все, что, все, были, все, кто писал много, что-то там такое, и был зарегистрирован в качестве поэта, они исчезли. Вот, отцу Шушкевича повезло, он был просто осужден. И важно, Шушкевич делал блестящую карьеру в качестве физика, а в это время отец его ходил отмечаться в качестве вот неблагонадежного. И Шушкевич уже был главой лаборатории, уже был, как это называется, премированным и известным на весь союз с физиком. Да, его разработки вроде бы как в самом деле были востребованы. И признанный, а его отец продолжал ходить, вот только в семьдесят пятом году он перестал ходить, отмечаться в, в милицейский участок, ну, как, как неблагонадежно. Соответственно, вот перед вами вот это напряжение, да, оно, оно под, подспудно, оно есть. Вот Андропов, когда говорил про то, что вот э, ни в коем случае нельзя давать гласности, нельзя разрешать гласность, нельзя им раздавать, говорить о том, чем, о чем они хотят, да, потому что это рванет, потому что я знаю, что мы сделали. Да, я знаю, что там, какое напряжение там кроется под, эти, под этой риторикой, давайте просто поговорим о наших проблемах. Да, потому что за этим разговором будет следующий шаг. Да, соответственно, как бы, да, и Шушкевич потом еще признался, что он когда ехал, ехал обратно в Минск, он боялся, что он очень боялся, что это, это его решение, которое они там подписали, оно будет аннулировано, его не одобрят. Оказалось, все одобрили. А потом он еще сказал, что... Я спросил, какую, когда вы, вы, вы воображали себе Беларусь, что вы как бы что-нибудь читали как-нибудь? Ну вот, вот вы, вы как бы сделали Беларусь независимой, фактически. Вы что-нибудь читали? И он очень здорово ответил. «Знаешь, говорит, есть такой Янка Купала, поэт, а физика...» Он, в самом деле, как он рассказывал, взял какую-то книжечку, открыл, и там были какие-то строчки о том, что мы, белорусы, добрые люди... И хотим там взмогаться за свободу. Ну, вот это вот все. Вот. И ты как бы смотришь перед тобой, как бы ну, откуда это взялось. Вы про, про экономику говорили. Да? Вы, вы вот сидели в пиджаках и в галстуках. А потом бабах, и это случилось. Ситуация Кравчука, с Кравчуком я не говорил. Э, есть замеч... недавно вышел... Э, сборник интервью, по-моему, журналист Дубнов его сделал, замечательный, и там есть хороший момент, когда у Кравч... он у Кравчука спрашивает, а вот вы когда узнали, когда вот там Шушкевич первый руку поднял, я первый, я, вот, я подписываюсь, а вы о чем подумали? Оказывается, Кравчук в 82-83-м в начале 80-х годов он был допущен в качестве партийного лидера, ну, а такого активного партийного функционера в архивы, в которых содержались... Документы, касающиеся ну, вот голода в Украине, ну голодомора да, там, в 30-х годах. И он говорит, я их посмотрел, я их прочел, я никому ничего не сказал, но я ждал. И когда он увидел эту возможность, а он просто как бы, ну, просто сделал вот, вот так и все. Да? А Украина и Беларусь, ну, сейчас нам кажется, это очевидные примеры, слишком небольшие страны. Но еще раз говорю, внутри России еще 21 Беларусь.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 Uh, у вас есть Сибирь. Сибири, она тоже, как бы, с, э, э, э, вроде как говорят по-русски, вот, вроде как корни у всех Украинцев. Вот. Но это сфор... население, которое сформировано по тому же принципу, что и Австралия и Новая Зеландия, да? то есть как бы это приехавшие. И таким, и у всех них, у всех этих субъектов со, со своей ярко выраженной идентичностью есть свой список претензий к Москве, начиная от экономических и заканчивая там, исторических, каких угодно. Их очень много. Да, и э, э, этот список претензий, он как бы вот этот лист претензий, да, он гуляет, да, вот, он не всплывает наружу. Ну, как бы как всплывает наружу? Вот, допустим, я, как бы так получилось, я много общаюсь с татарскими медиа. Есть такие в Татарстане медиа. Кстати, рекомендую почитать, если они на русском языке. Они очень красиво троллят э, Москву. Это, на, на, просто, если вы знаете, Казань, там вот, есть Кремль. Да, и там есть президентский дворец в Кремле. И, соответственно, как бы казанские журналисты, когда они хотят очередной раз подколоть как бы своих московских коллег, говорят, в Казанском Кремле нам уточнили, что мнение московского Кремля на это, как бы, мы, мы, как бы, Казанский и московский Кремль уточняют свои вот, там, позиции по этому вопросу. Или а, у татар есть еще такая штука, они любят троллить... Это вот Руслан Миниханов тоже великий тролль, это их президент. Вот, по замашкам вполне себе туркмен баши, но как бы веселый. То есть, как бы, допустим, Владимир Владимирович приезжает, и Владимир Владимирович общается с Русланом Минихановым. Татарстан, если знаете так, много нефти. Они общаются, и когда переговоры, ну условно говоря, заходят в тупик, можно посмотреть по стенограммам. А Мини, Миниханов говорит, ну вы же там поедете к Эрдогану. Да, татары, турки, мы тюрки, мы мусульмане, вы, передавайте им привет от татар. Вот. И как бы вот, собственно, как бы намекается, что ребята, мы здесь как бы не очень, вот, вот. соответственно, диску... вот то, о чем говорится здесь, о том, что, открыв... то, как бы, прихожу к неутешительному выводу, наконец-то, тот факт, что эта дискуссия блокируется, да? тот факт, что эта дискуссия выпрямляется в сторону, давайте поговорим о о табуретках, о парках и на этом все, имейте в виду, что если вы, в этом смысле, если вы, вам нравится вот Россия в ее нынешнем состоянии, на мой взгляд, да, очень консервативно, это единственный способ ее удержать. Да, все, и, если, вы, нач, если вы разрешите всем говорить все, ну, как бы не разрешите, а как бы ну, сделайте шаг назад да, как это было с глазом сюда, вот, пожалуйста, мы больше не будем там, мучить журналистов, не будем блокировать появление партий отдельных, не общефедеральных, а где-нибудь там в Башкирии, то вы вот посмотрите, что получится. Да, и, как бы, и уточню свою позицию, я не уверен, что как бы, вот, перераспределение властных полномочий, да, оно сильно, сильно кому-то, ну, от этого всем станет лучше. Опять же, вот вы, вы, наверное, все смотрите новости про Туркмению. Ну, не знаю. Конечно. Так, хорошо, кто с, подписан на «Хроники Туркменистана»? А, то, то есть довольно мало людей. Вообще, всем рекомендую подписаться на «Хроники Туркменистана». Это лучший, по-моему, гид вообще по России будущего. То есть, чему, чему он посвящен? Есть замечательный, я это выучил, Гурбангулы Меликулиевич вот, И он, как бы, там, как бы, вот хроники Туркменистана, они просто показывают, что происходит в республике, ну, как бы, вот, официально. И, как бы, такой, вот он, он божественен, то есть, как бы, он не сходит к, к народу, народ кланяется, они ему хлопают. И пока был Советский Союз, там, как бы, такого тур, туркмен больше не было. То есть... Смотрите, Советский Союз распался, Эстония смогла стать ну, почти Финляндией. Да, там еще лет 10, это будет точно Финляндия, то есть как бы, со средней зарплаты в половиной тысячи евро, и все будет хорошо. Но Советский Расп... Союз распался в Эстонию, взлетел, а Туркменистан э, ушел куда-то совсем в глубь, глубин, ну, как глубин, бы, вот, вот, как Сурков пишет, глубинный народ, э, туркмены стали совсем глубинными. Благодаря тому, что исчезла контролирующая вот, инстанция сверху. Поэтому, э, как бы, э, Совсем уже неутешительный вывод, и наконец-то я закругляюсь. Вы, как мне кажется, вы, вы, такого простого выхода отсюда нет. Если э, организовывать дискуссию, все разлетится. Если разлетится, кто-то выиграет, кто-то проиграет. Ну, в общем, будет куча недовольных. И, с другой стороны, если соглашаться с тем, что, что вот они, они ну, в смысле, ну, вот они закрывает возможность для дискуссии, ты, с другой стороны, как-то поддерживаешь все эти авторитарные устремления, все эти ужасы. Да? То есть ты, когда видишь, что каких-то дагестанских журналистов опять прессуют, да, ты, с одной стороны, им сочувствуешь, с другой стороны, страна разлетится. Да, и Дагестан, и как бы все люди, которые там живут, им придется сыграть в рулетку, да, либо они станут, ну как не Эстония, они не станут, Азербайджаном, да, либо они станут как Азербайджан, да, либо они станут как э, Туркмения в худшем случае, да, либо они станут каким-то вариантом Латвии, да, то есть как бы это как вы, вы, если оно разлетается, начинается казино историческое, непонятно, кто, к чему это все приведет, да, то есть Украина, когда в девяносто первом году выходила из Союза, было ощущение, что она скоро перегонит Польшу, ну, как бы это было об этом многие пишут ну, по, по всем экономическим показателям это, эта страна она была как бы там, по, по концентрации всех этих фабрик по развитости по количеству людей с высшими дипломами математическими не гуманитарными упаси господи вот э, в принципе это могло даже это это сейчас поляки должны ехать в украину да? ну, вот как бы История это казино, как я глубоко в этом уверен, да? и, и там все устроено так, что и, и, и не Шулеры, и, и никто этим не управляет, это просто чистая случайность. Поэтому, в общем, как бы выхода нет. Вот, как бы, вот. все. А, нет, нет, давайте уточним. Не выхода нет, а я его не вижу, вот, вот. Я, я, я, я, я не настолько зрячий, чтобы, чтобы видеть его отсутствие. Вот.